Иностранные студентки Казанского университета требуется помощь. У Валерии четвертая стадия рака. Заболевание серьезное, смертельное. Экскурсия Квест по архитектурным памятникам Казани стала частью обучения студентов Института дизайна. Цель нашего фестиваля познакомить студентов с обликом города Казани, рассказать им о средовых точках, о объектах культурного наследия. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасии Миронова. Наша съемочная группа посетила ряд общежитий студенческого городка Казанского федерального университета и ознакомилась с ходом ремонтных работ. Как сообщает руководство вуза, данные работы будут завершены в ближайшее время. Иностранная студентка Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Валерия Лусия Гереро торина Нуждается в помощи. У девушки обнаружили четвертую стадию рака. Требуется серьезная финансовая помощь. Помочь можем мы с вами. Пересматривая совместные видео, друзья-одногруппники Валерии не могут сдержать эмоций. На их глазах разворачивалась тяжелая история болезни. Началось все с безобидных болей в спине. Тогда ребята посоветовали сокурснице обратиться к врачу. И всего спустя месяц девушки поставили страшный диагноз – лимфома Ходжкина, четвертая степень. В это время Валерия проживала в семье своей одногруппницы Дарьи Макаровой, которая всеми силами заботилась о девушке и поддерживала ее. Был куплен билет на родину в Колумбию. Но на долю девушки выпало еще одно испытание – начало пандемии. Ей нужно было улететь, и все закрывается, все границы закрываются. Она остается дома, у всех шок, паника, мы не знаем, что делать дальше. Заболевание серьезное, смертельное. В этот отчаянный момент поспела помощь из Казанского федерального университета. Валерии помогли завершить обследование, оказали финансовую поддержку. Затем пришел момент принятия решения о химиотерапии. Девушка хотела вернуться на родину и начать лечение там. При поддержке вуза, друзей и близких, а также посольства Колумбии, Валерию удалось отправить домой на частном самолете. И вот уже сколько-полтора года она в Колумбии проходит лечение, она все это время принимает химиотерапию, но тем не менее ее узлы, метастазы еще активные. Ей нужно делать пересадку костного мозга. Для этого требуются огромные финансовые вложения. То есть они нанимают врачей, которые работают с ее душой, с ее телом. Друзья описывают Валерию как на редкость позитивного и жизнелюбивого человека. Такой она старается оставаться и сейчас. Валерия сама хочет стать врачом и спасать жизни людей. Сейчас она обучилась на пятом курсе, но находится в академическом отпуске. И ее друзья по ней очень скучают. Валерия, она человечек такой стойкий, крепкий умеет жить, любит жизнь. И единственное, что ей нужно, это финансовая поддержка, которой ей не хватает. Это правда, это, это самое меньшее, что мы можем сделать, потому что все самое, все самое главное и остальное она, она уже смогла сделать. Помочь Валерии можем мы с вами. На экране отображены номер карты и телефон, куда можно отправить средства. Принимаются переводы через Сбербанк онлайн. Также девушке необходима пересадка костного мозга, и любой из нас может оказаться ее потенциальным донором. В Казанском федеральном университете проходит акция, организованная совместно с благотворительной организацией Русфонд. Сюда можно прийти и сдать свои образцы в один из дней, указанных в расписании на экране. Завершится акция 18 сентября в день рождения Валерии. Ей исполнится 23 года. Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюз.